В общем, парни, всем привет. Проблема такая: у меня лично, возможно, у вас тоже возникнет, не работает ничего вот с этого блока. То есть, стеклоподъемник не работает, зеркала не работают, блокировка не работает и еще не работает дистанционное управление замками. В общем, что я делал? Тут полазил туда-сюда, посмотрел. Разобрал блок комфорта, даже до него добрался. <смех> Посмотрел, что с ними, как. В общем, проблема банальная. Вот он. Красный проводок. Ну, это получается сигнальный провод, который идет вот. лин Линдшина, так называемая. Который дает сигнал на блок комфорта. У нас просто порвалась. Ее надо установить Сейчас восстановим и покажу, как все это будет работать. Тут все элементарно на приборе. Тут разъем. Разъемчик вытаскиваете, вытаскиваете полностью все. Всю шину. Да, тут петля жареет, ничего страшного. Вы сейчас смотрите результат. Ну, в общем, восстановили мы контакт. Удлинили проводком. Тоже, кстати, красным цветом. Обязательно используйте красный цвет. И еще один нюанс. Только черная изолента. Если не черная изолента, у вас ничего не получится. Запомните это. Сейчас подсоединим вот этот разъем на место. Поставим гофру. Вот туда. И проверим работоспособность. Все у нас на местах. Все подсоедино. Включаем зажигание. Первый признак работоспособности – это подсветка кнопок, если она работает. Ну не знаю, сейчас видно, не видно, наверное, не видно. Но главное, что смотреть в первую очередь. центральный замок работает, работает. Стеклоподъемники Работает. работают. Все четко. В общем, если кому-то это видео помогло. Оставьте комментарий и поставьте лайк, если вам не трудно. Всем всего хорошего. Удачи в ремонте. Пока.